Всем привет! Меня зовут Ирина Малерова, и недавно я прошла курс, вернее, я сейчас его еще прохожу на последней неделе, еще у нас идет курс от Евразийской Академии Предпринимательства. И хочу сказать огромное спасибо Дарье и Антону. Расскажу вообще немного о себе и что я планирую делать. В недвижимости у меня опыт был когда-то очень сильно давно, лет, наверное, 10 назад, у меня было свое агентство недвижимости в городе Ульяновске. Последние десять лет я живу в Москве и работала вообще на других, в найме, в общем, и не связана никак с недвижимостью. Последние пять лет я вообще сижу в глубоком там, декретном отпуске. И, то есть, последние пять лет я ничем особо не занималась, кроме как детьми и увидев рекламу, да, то есть у меня мысли как бы посещали, а может тем, а может этим, ну, то есть не было какой-то конкретики, и, то есть не ни, ни работы, ничего абсолютно, вот чистый лист. Сейчас, заканчивая курс, у меня уже есть начинающийся такой бизнес, да, то есть я буду вернее, я уже есть, да, я уже риэлтор по зарубежной недвижимости, и я взяла в работу именно, хочу именно продавать квартиры за рубежом. Сейчас я у меня уже есть три подписанных договора, контракта, да, это с Болгарией, застройщиками в Болгарии, Северного Кипра и Черногории, это все я успела сделать в рамках курса, сейчас у меня есть уже настроенный сайт, и на него уже приходят заявки по Болгарии, сейчас я делаю второй сайт по Черногории, и дальше буду делать третий по Северному Кипру, и у меня уже есть все инструменты для того, чтобы получать заявки, и я знаю, как с ними общаться, потому что Дарья поделилась с нами, ну, крутыми просто инструментами, как разговаривать с клиентами. Для меня это было особенно ценно, потому что последние пять лет, кроме как с детьми, я ни с кем не разговаривала. И сейчас просто, ну, как бы вот из такой там домохозяйки, да, которая сидит, ничего не делает, я... Делаю первые шаги, и я уверена, у меня все получится. Я придумала уже отличное название для своего агентства зарубежной недвижимости «Жить у моря». Но название, как сказали на курсе, это не самое главное. Самое главное, чтобы были клиенты. И здесь именно на курсе я научилась как этих клиентов добывать. Да? То есть не нужно кого-то там вызванивать, умолять, упрашивать, клеить какие-то объявления. То есть клиенты сами ко мне приходят, и мне нужно только правильно с ними общаться, доносить информацию, рассказывать и делать их счастливыми обладателями зарубежной недвижимости. Хочу еще сказать, что поделиться небольшим успехом, да? то есть по... У меня реклама прошла пока неделю, так как я немножко все равно торможу, задерживаюсь, но все равно результаты есть. Есть 10 уже вот переданных клиентов туда, застройщику, да, которых закрепили за мной по Болгарии. И одна женщина планирует поездку вот на середину мая, и она готова рассматривать объекты. То есть пока у меня нет сделки в рамках курса, да? но у меня есть уже потенциальные клиенты, я уверена, что в ближайшем будущем, то есть в мае, как правило, в мае многие летом планируют приезжать, и плюс у меня заявки будут сейчас еще поступать, поступать и поступать, поэтому работа идет. Еще раз большое спасибо Дарье и Антону. Особенно вот по поводу вот этих технических моментов, да, да, у меня это всегда был какой-то ступор. Я там как ну, очень такой просто пользователь. Но Антон настолько дает четкие инструкции, да, то, что вот раньше у меня еще по другому виду деятельности. Мне делали сайт на тильде там за 15 тысяч рублей, мне настраивали рекламу в инстаграм за 20 там, тысяч рублей, да, только за услуги, не говоря уже о рекламном бюджете и сейчас как бы я вообще уже получается окупила курс потому что я сама сделала сайт это 15 тысяч за работу и сама настроила рекламу это тоже где-то 15-20 тысяч за работу плюс ко мне уже приходят заявки поэтому я всем тем кто сомневается я ребята рекомендую потому что я сама была такая же сомневающаяся, мне честно не было особо даже взять этих денег я даже заняла часть из них но я вообще нисколько не жалею я уверена что у меня все получится спасибо всем еще раз и дерзайте всем успехов